Хотелось бы чуть-чуть поговорить о молодежи и именно тех людях, которые начинают знакомиться с противоположным полом, которые начинают строить отношения с противоположным полом и начинают сталкиваться с проблемами, причем проблемы как-то выглядят примерно так, что, знаешь, у меня проблемы с девушками или у меня проблемы с парнями. Когда начинаешь выяснять простейшие вещи, выясняется, что проблема заключается в следующем. В принципе, ни с кем отношения не завязываются. В лучшем случае несколько месяцев, и то вариант такой кафе-кино, вариант дружбы. Как они говорят, до секса дело не доходит. Я задаю в таких случаях простой вопрос. А зачем тебе нужна девушка? А, «Ну, должны же быть отношения». Я говорю, «Хорошо, зачем отношения?» а «В перспективе для семьи». Я говорю, «В какой перспективе?» То есть, «Когда ты собираешься создавать семью?» «Не, ну пока погулять надо, еще рано». Ну и далее по тексту. А, «Хорошо, а сейчас тебе зачем, девушка?» «Не, ну как же, нужны же отношения?» «Ну, наверное». А, так вот, милые молодые люди. Дело в том, что когда в какой-то необозримой перспективе хочется иметь семью, то человек понимает, что те люди, с которыми он общается, в принципе, хорошие, нормальные, порядочные девушки. По сленгу, если сказать, подставлять их очень не хочется. А сам человек, который тоже так рассуждает, он тоже хороший, нормальный, порядочный человек. И получается ситуация следующая. Я хороший и порядочный, а она хорошая и порядочная, и поэтому э, семью я не хочу, отношения я, собственно говоря, серьезные не хочу, а несерьезность с этим человеком строить это некрасиво, это непорядочно. На этой девушке надо жениться. И таким образом э, в окружении этого молодого человека не попадаются те девушки, которые чисто для секса, если можно так выразиться. Более того, те девушки, которые чисто для секса, у них есть совсем другое название, и, как правило, те же самые порядочные ребята с ними не связываются. А тем более у таких девушек, на этих порядочных ребят, они тоже понимают, что с ними связываться вообще бесполезно. И таким образом получается так называемая проблема, если можно выразиться, что не с кем знакомиться когда не с кем знакомиться подумайте о своих целях когда я говорю таким людям простейшую фразу женись начинается масса отговорок то есть ой ай рано и так далее вы знаете возможно да возможно рано я правда не знаю почему у нас сейчас не принято жениться в какой-то ранний период но если вы хотите отношения, если вы хотите нормального человека, если вы хотите счастливую судьбу в дальнейшем, то вы и должны как-то удерживать того человека, которого вам нравится, которого вы влюбились. Подумайте, что вы в 18 лет встретили нужного человека. Кому-то это дается в 18, кому-то в 60. Не зря говорят фразу «любви все возрасты покорны». И очень часто бывают случаи, к сожалению, когда в 18 люди решили, что им рано, а потом они не встречают настоящую любовь. Бывает и такое, к сожалению. Когда люди решили, что зачем в 20 жениться, я еще не нагулялся, а потом они не встречают настоящую любовь. В лучшем случае они могут с кем-нибудь сойтись. Это тоже неинтересно. Поэтому, когда вы встречаете человека с которым можно строить отношения просто не бойтесь и строите эти отношения нету понятия рано или поздно да по закону мы можем жениться и выходить замуж с 18 лет и как правило те люди которые обращаются ко мне с проблемами с девушками им уже есть эти 18 лет они уже вполне могут и жениться и все остальное и когда они выходят в сферу знакомства они в итоге просто не понимают ни своих целей не понимают ни своих задач и к сожалению когда несколько таких по их мнению неудачных знакомств они считают что я какой-то не такой я не подхожу девушкам я им не нравлюсь и так далее и тому подобные вещи на самом деле просто более адекватно посмотрите на мир и на ваши цели и желания и Посмотрите, есть ли люди, соответствующие вашим целям и желаниям. Потому что если вы хотите дружить с девушкой, которая достойна выйти замуж, и чтобы с ней был только секс, и ничего более, и ничего ей не обещать, и никакого будущего, вы не будете уважать такую девушку сами. А если действительно есть какие-либо проблемы, для этого есть все контакты внизу и плюс ко всему в каждом городе есть целая армия психологов, которые помогут помочь поработать с этим. Потому что иногда за подобного рода отговорками, если можно так выразиться, стоит не такая маленькая проблема, о которой я сейчас разговаривала. И там нюансы не только в целях знакомства, а там все намного глубже и связано с собственной картинкой мира, которая создавалась в процессе всей этой жизни. А вот Любите друг друга, создавайте семьи, рожайте детей. Вы этого достойны, как говорят в одной известной рекламе. Мужчинам нужно давать свою фамилию, продолжать род. У вас есть чем заняться.